о привет я мешков в общем давно не записывал видео села так приятно стала сразу пообщаться кто захочет посмотрит кому будет интересно смотрите внимательно слушайте мое мнение вот название я вы наверное вы поняли что за тема я хочу рассказать вам про уведомления на телефон Случились, в общем, немножко отойду, случились такие времена, не очень хорошие, печальные. Но э, мне повезло, я еще до начала войны э, напрягался от уведомлений. Э, вообще, касаемо не только вот этих вот новостей, что ну, типа там взорвали там, нападают там, то все, короче, вот это все. А именно уведомления, спам, реклама, сообщения там, не знаю. Посмотрите TikTok, посмотрите Instagram. И я когда работал, монтировал, у меня такая работа, связанная с требовательностью в высокой концентрации, короче, в работе. Мне нужно смотреть и не отвлекаться. Я сажусь за комп, мне надо полчаса, чтобы просто вот вникнуть. И бывало такое, что... Я сел, вникаю, разогнался, работаю, и потом сообщение перим, перим, перим, вот это вот, вот эти звуки, короче. Это у меня практически, ну, сколько у меня телефон есть, сколько я пользуюсь телефоном, были уведомления, я такой думаю, а, пофиг там такое, но они откладываются, вот эти вот уведомления в голове, вот эти постоянно перим, перим. И концентрация теряется, ты постоянно туда-сюда. Я злюсь, потому что нужно время, чтобы сдать проект, что-то сделать, короче. А меня кто-то отвлекает. И я решил, вообще есть функция в любом телефоне, ну, единично как-то отключать уведомления. А есть отключение уведомления, ну, все, выделил. Короче, выделил все уведомления и оставил то, что мне надо. Там, Instagram, ну, мне пишет мало кто, типа... Это иногда даже приятно, что кто-то написал там. Э -э, уведомления в YouTube, не помню. Ну, короче, неважно. Я удалял ненужные уведомления. И хотите верьте, хотите нет, но через месяц я такую, ну, как-то как мусора меньше в голове стало, что ли. Стало как-то поспокойнее. Э -э, просыпаюсь, вот, э -э, смотрю в телефон, знаете, как раньше. У вас уведомления в телефоне даже могут работать лучше, чем будильник. И вы заглядываете, что то там прикол в ТикТоке, там заглянули. Бац, клац, бац, там в Инстаграме посмотрели прикол, что-то еще. И, значит, потратили полчаса или час времени, а потом, блин, тороплюсь, бегу на работу, куда-то по делам. Потому что я просто смотрел какую-то дичь, которая мне действительно засоряет мозг. Э -э вот, это я так э чувствовал, не знаю, как вы, может, для вас это там, не знаю, ну, пофиг, типа, вы сверхразум, который, типа, э фильтруете все, что нужно, вам получили эмоции, и все, ну, я вам завидую. У меня это, к сожалению, э -э ну, для меня это не нужно, типа, я это понял. Само собой, вот благодаря этому я во время, ну, в начало, когда вот эта вся атака началась, война, э я уже был немножко такой более спокойный э к этим уведомлениям, но, конечно, был сильный удар, когда все это только началось, это было тяжело. Э я каждый день ночами смотрел ТикТок как там все друг друга, короче, обсирают, Россия, Украина, там, бла-бла-бла. И меня так злило, я хотел вообще, ну, всех порвать, короче, всех раскромсать. Но потом я заметил, что, ну, вернулась какая-то вот эта вот травма, которая у меня однажды была, что меня трясет, злость, короче, я не могу спать, потому что... Ну, какие-то фобии и тому подобное, вот это просыпается, агрессия. И это я сразу понял, что это из-за того, что я смотрю вот это все, ну, все новости, все вот эти вот взрывы, убийства и так далее. Это не здраво, это ненормально. Я понимаю, что война, я понимаю, что нужно быть на начеку и так далее. Но я смотрю на это более здраво с моей стороны. Мне лучше не станет, если я посмотрю, где кого-то, что-то взорвали, короче. Я проще переношу, потому что я знаю, что мне надо беречь свой мозг, зная мой прошлый опыт, тем более. Я знаю, что нервные, нервы сложно восстанавливаются, не знаю, восстанавливаются или нет, но, короче, с головой лучше не шутить, если вы думаете, что вы такие герои и, и ну, утром просыпаясь, смотрите, блин, на мясо, и это у вас, у вас не отложится, это отложится, он будет сниться, э, вы будете плохо спать, вы будете больше плакать. Э, вот что вам мешает сейчас, несмотря на то, что война, продолжать работать, продолжать развиваться, продолжать радоваться? Потому что, если так грубо говоря, мы живем одним днем, и вы последний, ну, не дай бог, свои последние дни проводите вот в этих вот, вот в этом мусоре, я не хочу принимать этот мир с войной, с этим всем. Потому что сколько помню я, ну, за сколько я прожил там, 30 тысяч столетий примерно я прожил, ну, я уже эту жизнь повидал. И всегда войны, типа, когда люди были идиотами, палками дрались, когда люди чуть-чуть там повзрослели, начали э -э, луком стреляться, там, не знаю, не, не тем, что вы едите, а, короче, тупая шутка. И сейчас, когда, блин, у всех ядерные державы, блин, у меня вообще не, не складывается это в голове. Неужели с тем, что мы, вот, чего мы достигаем, вот эти вот ошибки, вот эта боль, возвращается, типа, мы только вот, вот, нас окружают нормальные страны, развитые, которые хотят мира, хотят вообще некоторые там объединиться, но ну, это, конечно, никогда не будет вот эти стены, ну, не будет просто земли, будет там Россия, Украина, Америка и тому подобное, но, блин, воевать, видимо, это наша вечная доля, никогда мы не поумнеем и это просто так надо такой баланс и это-то надо принимать я не хочу принимать этот мир с войной с этим всем Итак, ладно я принимаю то что мы такие идиоты люди ну большинство да вот кто-то какие-то шишки из-за денег начинают организовывать вот эти войны, пропаганды им, промывать мозги, чтобы они шли, умирали, убивали за своих там товарищей, блин, горло перерезали там, и тому подобное. Все манипулируется с помощью эмоций, и когда вы под эмоциями, когда вы видите все это со стороны России, со стороны Украины, пропаганда одинаковая, но само собой. Украина права, она защищает свое, короче, да, все это понимают, но пропаганда одинаковая. Там звери, и тут у нас там БНРовцы, звери, короче, и надо зверей убивать. И люди идут воевать и воюют, у всех своя правда и тому подобное. Но я не хочу участвовать в этих делах э -э, политических, я человек, который еще с детства не хотел быть, как все. Я просто всегда в стороне э, от всей этой дичи. Э, мне это не надо. Я хочу, чтобы это поскорее закончилось. И я поэтому не засоряю себе голову. Потому что, может, это я такой слабый, типа, да, такой там художник, творец, э, творческий человек. Но время идет, время одно, и вы не чувствуете, что вы превращаетесь вот в этих взрослых стариков, вот этих вот взрослых людей, которым нужно только проснуться, читать новости, э -э, которые большинство плохих э -э, в вашей стране, где бы вы ни были. А вы порадуйтесь блин. Иногда действительно так поднимаешь голову, смотришь дерево блин вот это жизнь а мы блин, привыкли вот так вот так блин, вот так М -м -м, похожие на лопаты вот так вот люди ходят в ад смотрят в эту землю поднимите голову блин посмотрите на солнышко все хорошо блин короче я к тому что <кх> я вам посоветую если у вас какие-то какая-то депрессия апатия плохое настроение вы просыпаетесь не с той ноги там не знаю аппетита даже нету это всего касается голова это наше все попробуйте выключить уведомления вам будет хотеться знаете первое время там лезть в телефон что-то там посмотреть но потом вы сами будете замечать что без уведомлений меньше желания тянуться к телефону это действительно так во поэтому э, это что хотел сказать то там солнышко было там тенек то что э, камера перегрелась такая ошибка мне выдала <клес> я чуть, чуть подождал в тенек поставил поэтому ракурс менялся. Э, поэтому берегите этот свой мозг во потому что я замечаю что многие люди вот дерьмо посмотрят а потом не знают куда его деть знаете, все возвращается, все оно, короче, вертится вот так вот. Вы думаете, вы посмотрели, и оно куда-то улетело, вот в ТикТоке, допустим, взрыв, убийство, то, что вас лично коснулось, вот, допустим, бывают такие моменты, когда вы на личный счет что-то принимаете, да? М -м говорят, допустим, ты там бездарь, ты там лох, ничтожество, и мало зарабатываешь, у тебя маленький тесюн, ты слабый, ты тупой и тому подобное. Вот у всех есть какой-то свой такой маленький тараканчик нюанс там лишний вес э, худой наоборот чересчур там дистрофан и тому подобное и по-любому попадется видос вы поржете над котиком вы поржете над каким-то лохом поржете там над иностранцем ну короче вы поржете над тем что вас не касается <coughs> или кто меньше вас но когда это коснется вас вы обидитесь, потом, возможно, будете думать об этом целый день. И у вас будет сидеть это говно, и вы думаете, блин, чего у меня настроения нет, блин, меня же никто не трогал. Вы думаете, что у вас может отложиться плохое, негативное что-то, только от общения с настоящим человеком физически, типа, нет, мы, блин, эти организмы, вот эти вот тупые животные. И если вы смотрите в телефоне, там, Видите человека, который что-то говорит, он на вас может повлиять. Почему музыка, музыка которую вы слушаете, там, может на вас влиять? Также и видосы. <клых> а По-любому, вы наткнетесь на какое-то дерьмо, потом вы будете это дерьмо впихивать кому-то другому. А другой человек даже не поймет, в чем дело, типа. Не поймет, почему, за что, типа... Ну взрослые люди, там, а, а, а, а ты что-то там пытаешься там, не знаю, себя строить там, и тому подобное. Поэтому все, что вам нужно, если вы хотите чего-то там, вот работайте над собой просто. И вот у вас есть какие-то тараканы, проблемы там. Работайте над этим. Потом же жалеть будете, типа, это каждая мотивация об этом говорит. И это, это основа, основ, блин человек должен развиваться, стремиться к лучшему. В итоге мы, блин, деградируем, и все э, как животные, типа, как, как, как те собаки через забор друг с другом, короче, цапаемся, тратим время, а потом, когда приходит время, э, ну, баюшки, да, то мы такие, а что я сделал, блин, я в ч, в телефоне просидел всю жизнь? Поэтому... Э, я не говорю, что выбрасывайте телефон, покупайте себе Nokia, ну, типа, этот кирпич какой-то, чисто звонить. Нет, это да, может расслабить, конечно. Э, тоже интернет это такая штука, это огромная библиотека всего мира, в которой нужно уметь э, перемещаться, пользоваться ей, надо уметь. И относитесь к этому очень серьезно, очень, это, блин, интернет, можно сказать, управляет вашей жизнью, типа, она вас настраивает. Поэтому фильтруйте очень внимательно, типа, когда вы замечаете, что вы залипаете на 20-30 минут, это уже ненормально, а, значит вас зацепили вот этим крючком, я сам делаю рекламу, я занимаюсь вот этими видосами, цеплять я, наверное, скорее всего не буду в начале, потому что, ну смысла нет, типа. Что, опять нагрелась и вот поэтому пока камера совсем уже не нагрелась не не взорвалась не перегрелась я вам желаю блин, удачи терпения радоваться жизни Эх. иногда даже это тяжело но вы понимаете что это эмоции вы значится подумайте вот над витаминами вы же не это это не чудо какое-то света 500 там седьмого неба у вас, возможно, витаминов каких-то не хватает. Не надо разгонять эту ненависть. Я понимаю, что Украина хочет выиграть и так далее, но я считаю, что надо вести себя достойно, терпеливо, вот так вот. Просто, допустим, ладно, летит ракета, есть данные там. Вы узнаете всегда это. Просто тревога, спускаемся, все. А Считать, высчитывать там, что, куда, где, когда да, это, возможно, удача, типа, ну, вот недавно что-то там куда-то прилетело, не хочу это обсуждать, напоминать. Короче, любите себя, любите всех вокруг, все, кто что-то натворил, они такие же люди, как и мы. Вы же знаете, если вы что-то натворили, у вас это сидит, и это все вернется. Все верят, все верят в карму, даже боги такие, как, ну, в кавычках, как Путлер, там, и кто там еще, короче, будьте нормальными людьми, вот, помогайте друг другу, <как> вот так, так, такие дела, что... пока.